Всем привет дорогие друзья, с вами Банан Иван. и сейчас я вам покажу 4 косметических детапака, которые привносят в вашу игру что-то красивое и эстетичное. Ну а перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайки и переходите в наш дискорд сервер. Мы там сидим, общаемся с подписчиками, у нас все крутим было. Если вы не знаете как установить детапак, то с этого перейти как раз таки в описании, там будет ссылка на мое видео. С этим гайдом. Итак, давайте-ка а, смотреть датапаки. Ну, а первый датапак у нас называется Immersive Sounding. Он добавляет очень крутые и атмосферные звуки. В лесах вы будете слышать а, пение птиц. Ближе к рекам, морям и океанам вы будете слышать волны. А в пустыне вы будете слышать, как песочек разносится по всей пустыне. В горах вы будете слышать неутихающий ветер в пещерах и будете слышать тяжелую тишину. Также, когда вы будете использовать меч или лук, это все будет сопровождаться соответствующими звуками. А сейчас вы можете наслаждаться ими. БЛЕЙ! СУКА! БАНЫЙ РОТ! Нахуй. Ну а второй датапак у нас это Blaze and Games Advancements. Он добавляет более 750 новых ачивок. И автор данного датапака бросает вам вызов. Если вы выполните все эти ачивки, то вы станете самым крутым тупо пацанчиком. Вот такие вот дела. Так что давайте-ка, ставьте себе на карту и выживайте вместе с ним, чтобы э, у вас появлялись какие-то новые челленджи, и у вас появился бы смысл играть в Minecraft снова и снова. Ну а третий датапак у нас это дамаг-индикатор. Что он добавляет? Да просто добавляет как раз-таки дамаг-индикатор. Он показывает, сколько вы нанесли урона. Вот такие вот дела. Ну, очень простой датапак. И... Не знаю, кому по он понадобится. Ну и четвертый татапак у нас это компакт худ. Что он добавляет? Просто компактный худ. Он также является динамическим, то есть он показывает вам, опять же, здоровье, шкалу голода, шкалу брони, а также шкалу пузыриков. Не знаю, как это назвать еще, ну вот. А, худ, как я уже сказал, динамический, и он все вам показывает. Если вам не нравится стандартный худ, вы можете поставить этот и, наверное, наслаждаться им. Итак, с вами был Банан нуан подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в наш дискорд-сервер. Будет еще очень много крутых и интересных роликов. Давайте, всем удачи, всем пока. Ссылочки на паки, как всегда, в описании. Oh, We wow.